Ребята, всем привет, привет. Меня зовут Виктор Бондолет, я являюсь основателем клуба сытых этих сетевиков, являюсь автором книги «Формула привлекательного маркетинга». И я хочу с вами поговорить о том, как привлекать влиятельных людей в ваш бизнес. Сейчас я вам расскажу, в принципе, к чему это может привести, чтобы вы понимали. Если хотя бы 1% с вашей команды это будет внедрять и применять ваш бизнес будет расти как невероятный то есть хотя бы если 1 процент вашей команды узнает эту информацию ваш бизнес будет расти намного быстрее, намного круче. Поэтому обязательно ставьте лайки, активненько участвуйте в комментариях, делитесь к себе на стену, чтобы хотя бы 1% вашей команды увидел данный материал, и вы свой бизнес не узнаете. Итак, ребят, что такое, в принципе, кто такие влиятельные люди? Сегодня я с вами поделюсь тем, что... Кто это, как их привлечь, что нужно делать, что говорить, то есть без каких-либо там, ну, знаете, скрываний, да, то есть вот я вам скажу всего лишь там 5%, все остальное заплатите мне, либо придите в команду, нет, в принципе, я все вам расскажу, поэтому не переживайте, и... Если буквально лет десять тому назад, когда еще не было интернета, влиятельными людьми можно было считать кого? Да, то есть это, возможно, начальники, директора, это врачи, это там учителя, да, то есть ну, те люди, которые имеют некие, некое доверие, уважение со стороны аудитории, аудитории с которой они часто чаще всего соприкасаются. И... Когда еще не было интернета, достучаться до лидеров мнений, так сказать, до людей, которые имеют некое влияние, было не так просто. Ну то есть найти их так много нельзя было, как это можно сделать сегодня. Сегодня найти влиятельных людей, которые просто взорвут ваш рынок, намного, намного проще, чем это было сделать когда-либо. Благодаря социальным сетям это вообще что-то невероятное. Сегодня такие возможности, что игнорировать их просто-напросто нельзя. И таким образом сегодня влиятельные люди, которые могут повлиять на ваш бизнес, это кто? Это когда вы можете зайти к ним в их профиль, посмотреть, так сказать, как взаимодействует с их публикациями аудитория это лайки это комментарии и если вы видите что там очень много чем больше лайков и чем больше комментариев тем более влиятелен этот человек тем больше его любят чем тем больше ему доверяют и его уважают я думаю, с этим вы все согласны. Это блогеры, это инфлюенсеры, это эксперты, это просто какие-то очень интересные люди, которых сегодня на самом деле все больше и больше становится в социальных сетях. Вот, и а, мне очень важно видеть ваши лайки, ваши комментарии, ваши репосты, для того, чтобы действительно я понимал, что это вам крайне необходимо. Не просто на словах, да, то есть не просто на словах, и не просто то, что вы здесь просто молча как-то вот а, ну, прислушиваетесь и никак не реагируете. Так вот, ребят, а, Прям возьмите листочек и ручку, потому что я сейчас вам скажу, прям полностью целостный алгоритм, как находить влиятельных людей, что с ними необходимо делать и как сделать так, чтобы благодаря им просто-напросто сделать рывок в своем бизнесе. И опять же повторюсь: лайкайте, делитесь к себе на стену, подписывайтесь на уведомления либо в описании под видео, либо в посте, чтобы не пропустить следующие выпуски. Если хотя бы 1% вашей команды внедрит данную стратегию, вы свой бизнес очень круто построите, и вы будете наслаждаться своим бизнесом. Первое, что вам необходимо сделать, это взять свой список друзей в социальных сетях. Да, то есть, вот прям заходите на кнопочку Друзьяшки. Это первый уровень, да, то есть вопрос в том, где найти этих людей. Первый такой шажок – это где найти этих людей, да, то есть, наверное, у всех из вас сначала возникает вопрос, где найти людей, инфлюенсеров, влиятельных людей, которые могут эм, помочь вам построить этот бизнес. Так вот, пер первый шаг – это взять, нажать на кнопочку «Друзяшки», и каждый день, Взводить в таймер, сколько вы на это потратите, 10 минут, 15-20, максимум 20 минут, больше на это не нужно тратить, и 20 минут от А до Я по 10 страниц, по 5, по 10, 15-20, сколько можете, но ну, желательно не меньше 10 человек в день, вы прям берете всех своих друзей, пересматриваете. В наше время мы не можем знать, кто из наших друзей начинает очень сильно влиять на свою аудиторию кто-то выстрелит своим контентом кто-то дурачеством, кто-то увлечениями, хобби и так далее и начинает влиять на свою аудиторию и мы глазом не можем мы можем глазом не моргнуть как наша соседка, либо наш племянник, либо еще кто-либо начинает влиять на свою аудиторию и иметь очень обширное, так сказать влияние на их взаимодействие, коммуникацию с ними но помимо этого, кроме нашего списка знакомых в друзьях у нас находится сотни а у некоторых тысячи людей с которых мы с которым мы даже не знакомы мы просто когда-то их друзья добавили по каким-либо интересам но мы таки не разу с ними не коммуницировали и за ними ни разу не наблюдали поэтому ваша задача от а до я каждый день алгоритм ребят прислушивайтесь что к чему я говорю это не просто вот мне захотелось вам рассказать если вы просто сейчас прослушаете и ничего не примените ну ладно ну, ваш бизнес ваш жизнь но все все это то что я сейчас говорю это прям план ваших действий 15-20 минут каждый день исследуйте всех своих друзей прям уделите на это время берете открываете список друзей в социальной сети начинаете мониторить их профили переходите смотрите что они делают как они делают как их посты набирают успешные объемы да то есть охваты как их лайкают как их комментируют и когда вы сделаете это со своими друзьями следующий шаг это просто-напросто в вашей теме в вашей теме вы начинаете искать по ключевым словам по вашему направлению косметика там красота здоровье похудение фитнес и так далее вы начинаете копать в поиск да, то есть в социальной сети и находить группы комьюнити сообщества где есть такие люди и это начинать с администраторов и таким образом перебираетесь тоже к тем людям которые активно себя проявляют данный данных группах. вы как бы выделяете из толпы, вы берете тоже либо блокнот, либо какую-то CRM-ку, либо какой-то, я не знаю, какой-то справочник, электронный справочник, либо какую-то таблицу. И начинайте составлять людей, которые прям за которыми люди следят, которых лайкают, которых комментируют, репостят. Это первый ваш шаг. Собирать их в отдельный, так сказать, список для того, чтобы с ними к ним возвращаться снова и снова. Привет, наши деревне зайдешь на страничку учительнице, Там одни водки в комментариях, сердечки за надписи Красота. Ну да, интернет же ограничен только вашими учителями с вашей деревни, больше же интернет ни на что не годен. А, вот, напишите единичку, если вы четко поняли, что необходимо делать. Напишите единичку, если вы поняли шаг номер один, который вам необходимо делать. Каждый день, если вы хотите взорвать свой бизнес, так сказать, привлечь одного-двух таких людей, троих, и этот бизнес будет построен. И вы узнаете даже как... Использовать отказы таких людей для того, чтобы этот бизнес очень круто, ваш, ваш бизнес очень круто чувствовал. Окей, следующим шагом вам необходимо установить рапорт, да, то есть следующим шагом вам необходимо установить рапорт, а, утеплиться с данными людьми, да, то есть потому что... Ну, вы, вы же там не предложите человеку что-либо и как-либо, просто а, первый раз с человеком познакомившись. На это вам понадобится 3-4 дня. 3-4 дня для того, чтобы утеплиться а, с, ваш, с, с человеком влиятельным. С человеком влиятельным. Что вы делаете? Первое, вы лайкаете, лайкаете, ставите лайки под его фоткой, под его постами, комментируете 4 дня, вы прям взаимодействуете с максимально с его стеной. Ребят, я пропадаю только у Валентины, либо у всех у вас я пропадаю. А, как, как там э, со связью? А, у Лидии то вообще только одна деревня, поэтому здесь все понятно. А, всех у других, ребят, связь нормальная, либо пропадает, как и у Валентины. Мне прям интересно, что тут у нас творится. А, норм, либо не норм. А, так, ребят, и следующим шагом вы четыре дня начинаете коммуницировать а, с постами со стеной этого человека. А, получается, что вы лайкаете, комментируете, оставляете а, осознанные комментарии. То есть цель номер раз, цель номер раз. Вашей коммуникации именно 3-4 дня, почему не меньше, для того чтобы вы проявили на себя внимание. Ваша задача: что, чтобы этот человек перешел к вам на личный профиль, чтобы этот человек перешел к вам на личный профиль. Да, то есть, и это, это очень важно, и ваш профиль. Ваш профиль – это ваша визитная карточка. Поэтому очень важно, чтобы ваш личный профиль был совершенен. Да? То есть фотосессия, оформление, никаких баночек, никаких шкляночек, только ценный контент, интрига, периодически только продажа вашего продукта. То есть ценность, ценность, ценность, ценность и хорошее оформление, то есть упаковка – это ваше резюме. Да, то есть вот, знаете, если вы хотите устроиться на какую-то работу, либо хотите получить какую-то должность, у вас есть резюме, да, то есть и вот ваш личный профиль, это ваше резюме, да, то есть э, в глазах вашего потенциального партнера, либо клиента. Поэтому очень ответственно к этому подойдите. И 3-4 дня вы коммуницируете со своей аудиторией, со своими потенциальными, влиятельными кандидатами, для того, чтобы они проявили на вас интерес и хоть как-то зашли на ваш профиль да то есть и по а поставьте двоечку если вы меня услышали что необходимо сделать следующим шагом что необходимо сделать следующим шагом поставьте двоечку а у ирины все в порядке а у всех остальных хаос то то пропадает то второе то третье если вам ценно то что я вам даю делитесь обязательно у себя на стене и в описании к этому видео вверху обязательно подпишитесь на движуху если вы до сих пор не подписаны в предстоящую неделю она стартует если вам важно научиться больше разных людей привлекать решить проблему раз и навсегда с привлечением людьми с коммуникацией с лидерством с ростом с масштабированием с продажами с личным брендом то вам обязательно необходимо посетить движуху и пройти ее тоже от а до я следующий ребят момент после того как вы утеплились создали некий рапорт с вашей аудиторией, вы проявили на себя внимание следующий момент необходимо перейти в личку необходимо завязать с ним разговор и ваше первое сообщение ваше первое сообщение должно а, состоять из а, из э, этого, <свят> боже, из головы вылетел. у меня как обычно так бывает, из комплимента, из комплимента и э, заданного вопроса это очень важно то есть вы должны показать эмоции поэтому вы 3 четыре дня прям поселились на стене у человека и прям коммуницируете с его стеной комментариями лайками э, смотрите и э, входите вот в русло как фаната и ваша задача написать первое сообщение либо голосом либо текстом очень эмоциональное сказать что этот человек большой молодец комплимент в том что вам понравилось у него на стене это посты что он очень умный либо сообразительный что его очень крутые мысли что он дает делится какой-то ценностью все зависит от того что этот человек дает и действительно чем этот человек вас зацепил что-то придумывать не надо да то есть поэтому вы тусуетесь 3-4 дня для того чтобы понять чем этот человек вас может впечатлить и за что зацепиться при общении с ним и вопрос вопрос на котором вы закончите Данное сообщение должно состоять из того, либо вы спрашиваете, а чем человек по жизни занимается, да, то есть либо же если у него прямым текстом на стене написано, кто он, да, то есть к чем он занимается, то спросите, как долго он этим занимается. Обычный, обычный эмоциональный разговор, начало разговора, знакомство с человеком, который вам понравился. Все на этом, да, то есть никаких там... Скользких продаж, никаких предложений в лоб, как многие это делают. Там, например, о, привет, Ирин, слушай, у тебя на стене такие классные посты по здоровью, я просто тащусь, я вот как залип к этим статьям уже вот несколько дней читаю, не мог не пройти мимо, чтобы на тебя не подписаться, чтобы не добавиться в друзья, слушай, а как давно ты занимаешься темой здоровья? да все вы проявили свои эмоции сделали человеку комплимент и задали вопрос для того чтобы человек а, уже расположился к вам потому что вы оценили то чем он занимается и ну, просто психологически человеку очень сложно а, тому человеку который тепло к нему относится и который не выглядит с каким-то продавцом да то есть не ответить этому человеку ну то есть это было бы грубо, грубо с его стороны и вообще в априори тогда с этими людьми не нужно как бы контактировать ребят как как как вам понятно поставьте троечку если вам понятен этот шаг сложно ли это напишите сложно ли вот так вот написать три-четыре дня с влиятельным человеком там полайкать покомментировать сложно ли сделать как я вот взял с примера ирину тарасову да то есть Просто увидел ее имя и обратился к ней, сделал ей комплимент, просто сходу подумал, что у нее могло бы быть, и задать вопрос. «Сложно ли это? Сложно ли это сделать? Вот скажите мне, пожалуйста, сложно ли это сделать?» А, вот, легко, здорово, поэтому делайте это, ребята, легко, вот в этом вся и простота, легко, да, то есть это просто, да, то есть всегда либо сложно, либо просто, сложно от направления ложно, просто от слова рост, поэтому растите, ребят, на здоровье. Так вот, ребят, и вы не должны показать что у вас кучу тысячи тысячи и тысячи времени да, то есть на то чтобы разглагольствовать вы на самом деле должны показать что вы очень занятой человек да то есть и когда когда вот вам человек отвечает вы должны показать свою занятость да, то есть и, и и задать между прочим вопрос открыт ли человек к дополнительным источникам дохода да то есть ну это вы можете как бы э, как как вам более комфортно сказать к множественным источникам доходов дополнительным доходу и так далее ну тут даже придумать нечего то есть просто к дополнительному источнику дохода и вам нужно показать свою занятость что вот как только человек отвечает вам как только вам человек отвечает, и вы ему говорите, слушай, я сейчас очень сильно занят, у меня тут бизнес-партнеры прям дергают меня во все, а, за, за все мои, за, за мое платье, за, за все мои уголки моей природы, мне нужно срочно отлучиться, потому что клиенты меня ждут, партнеры меня ждут, я с тобой обязательно еще свяжусь с тобой, пообщаюсь, ты очень классная, скажи мне, пожалуйста, вот пока я убегаю, от а Открыт ли ты, либо открыт ли ты, открыты ли вы, ну там перейдите либо на вы, либо на ты, открыт ли ты к, до, к дополнительному источнику дохода, да, то есть а, при, при без ущерба к своему виду деятельности, да? то есть все. И если нет, ничего страшного, то есть вот используйте этот скрипт типа открыт ли ты к дополнительному, например, источнику дохода без ущерба к своему виду деятельности. Если нет ничего страшного. Ребят, я должен вас предупредить, что у вас будет много нет встречаться. Но вы уже, так как показали свою незаинтересованность, ну то есть mm -hmm. заинтересованность, но не вы... Не являйтесь тем человеком, который прям трясется за то, чтобы он вам ответил прям «да, да, да, конечно, скажи мне, пожалуйста, да». Нет, таких людей очень много. Но сейчас я вам скажу очень крутую вещь. Если даже человек скажет «нет», то на следующий момент то, что вы ему предложите, большинство людей говорит «да». Интересно вам это? Напишите «интересно». Если вам интересно узнать, что стоит делать дальше. Повторю, пока вы отвечаете, интересно либо неинтересно повторю да то есть что когда человек отвечает вам важно крайне важно показать что вы занятый человек что вы убегаете потому что у вас э, очень много людей, там клиенты, надо связаться с клиентами, с партнерами, да, то есть их проконсультировать, у вас там, например, какой-то командный брифинг собрался, либо презентация бизнеса намечается. То есть вы должны показать свою занятость, как будто вы убегаете и спросить, между прочим, да, то есть я сейчас убегаю, но обязательно с тобой свяжусь, а пока ответь мне, пожалуйста, от открыт ли ты к дополнительным источникам дохода а, без ущерба к своему виду деятельности, если нет ничего страшного да то есть и так далее а, опять же предупрежу вы должны быть готовы что большинство большинство людей скажут нет мне это не интересно но нам это не страшно потому что мы тоже у нас есть вариант э, к данной к данной ситуации поэтому если вы хотите услышать дело делитесь у себя на стене э, данным видео Ставьте лайки, если вы еще не поставили, обязательно подписывайтесь на мою движуху и на уведомления к следующим выпускам суточной дозы удивительного». Тех, кто поделился записью, напишите репост, да, то есть, либо просто «я поделилась». И как раз вы, когда это делаете, мы с вами продолжаем. Что мы продолжаем делать, да? Следующий момент, когда человек вам говорит «да», да, то есть, когда вам человек говорит да, вы вы задаете следующий вопрос. Да, то есть, а, не против, а, если я тебе расскажу, чем занимаюсь я, и ты а, сможешь повторить мои действия и на этом заработать очень хорошо. Да, то есть, что-то в этом роде. То есть тут не нужно даже что-то сверхъестественное говорить, тут просто а, обычные вопросы, которые, грубо говоря, а, могут приводить человеку к следующему шагу мы ведем человека с шага до шага мы не можем сказать какую-то волшебную фразу для того чтобы человек сказал да я подписываюсь хотя сегодня вот буквально вчера человек мне написал с другой сетевой компании поинтересовался куда я пошел строить свой бизнес с командой, в какую новую компанию, мы с ним буквально пару слов перекинулись, человек зарегистрировался и уже вечером, например, делает э, заказ продукта. Бывает и такое, ребят, бывает и такое, но в любом случае э, это долгосрочное такое удовольствие когда люди сами будут прям лететь гореть работать именно вместе с вами поэтому ребят следующий момент когда человек сказал да вы говорите хорошо не против если я тебе покажу свою модель бизнеса либо то чем я занимаюсь и таким образом ты для себя поймешь интересно тебе это либо нет то есть вы разрешение спрашиваете, вы показываете ценность на самом деле того что вам важно мнение человека а, и таким образом если человек сказал если человек говорит да тогда вы ему уже даете либо приглашаете на презентацию либо вы вытягиваете его на консультацию либо заводите в доп-систему в доп-группы если у вас есть закрытые закрытые группы либо же вы добавляете человека в трехсторонний чат где спонсор вам помогает закрывать эти сделки то есть тут уже идет техника такая которую преподают ваши спонсоры либо вы, если уже являетесь лидером, у вас есть свои какие-то инструменты, и вы благодаря этим инструментам можете зарекрутировать человека либо дать нужную информацию, чтобы заинтересовать его бизнесом. Но если человек говорит «нет», если, так, никто не сделал репосты, да, то есть никто не написал репост, либо я поделился, значит, я, наверное, не, не нужно продолжать, потому что а, вы не хотите видеть, да, наверное, мы будем заканчивать, потому что я-то даю полезность и ценность, а вы не хотите пойти навстречу и поддержать меня, и поделиться со своими партнерами, со своей командой, со своими спонсорами, для того, чтобы они, да, то есть тоже получили результат. То есть вы такие потребители, да, признавайтесь, вы потребители. Поэтому, наверное, то, что говорить, когда человек вам говорит нет, наверное, неинтересно вам будет, потому что вы не готовы дать что-то взамен. А, так. Ну, наверное, это последний такой интересный контент, контентный эфир, когда я прям раскрываю все свои карты. То, чему я обучаю команду, то, чему я обучаю своих клиентов и даю вам это совершенно бесплатно. Буду вам что-то, наверное, абстрактное давать, если вы не готовы даже делиться данными эфирами у себя на стене. Но опять же, это ваш выбор. Вся наша жизнь это наш выбор и что-то давать либо нет. А, Виктор, а мы вообще-то поделились. Но вы не сказали, что вы поделились. Я не могу это проверить. Виктории и Наталья, респект, что вы поделились. Вот ради Виктории и ради Натальи я продолжаю разговор и ради вас я делюсь этим контентом, потому что вы сделали то, что я вас попросил. Для вас большой респект. Так вот, ребят, когда вам сказали нет, да, то есть когда вам сказали нет, о, это очень интересно. Ребят, приготовьте ушки на макушке, приготовьте ручечки и законспектируйте это. А вы говорите... Человеку, который вам сказал, нет, хорошо, я тебя очень прекрасно понимаю, я тебя очень, я тебя поддерживаю, я тебя понимаю, то есть ничего страшного, но, но, смотри, вы выбираете в своем бизнесе, да, то есть вы выбираете самый рок-продукт, самый очень крутой продукт, который делает результат Который прям можно а, без, а, я не знаю, без сам души, сомнений, порекомендовать человеку и продать человеку, либо предложить, и вы понимаете, что человек получит результат. Ну, вот, предло, предположим, вот в нашей компании есть очень крутой энергетик. Да, то есть влиятельные люди, очень занятые люди. Есть энергетики для энергии, витаминные энергетики, там, для спортсменов, для похудения. Да? И человек сразу же, в принципе, почувствует результат, такой вот прилив сил на несколько часов. Не тот, который дает синтетический энергетик, а который, как дает натуральный энергетик на 5-6 на часов. И человек это сможет попробовать, показать на вкус и внутреннее состояние попробовать. Ну, грубо говоря, да. И вы человеку говорите, слушай, вот он вам сказал нет, и вы э, говорите человеку, слушай, здорово, хорошо, я тебя прекрасно понимаю, все нормально, но у меня для тебя есть очень классное предложение. У меня есть просто обалденный продукт. Вот на, вот на это мало кто отказывается, абсолютно. Это знаете, как многие блогеры работают за бартер. Да? То есть многие влиятельные люди работают за бартер. Да? То есть им даже платить не надо. И вы говорите человеку, что у меня есть просто обалденный продукт очень он понравится, и вы рассказываете ему выгоды этого продукта. Например, есть шоколад для похудения, ну, грубо говоря, да, то есть есть шоколад для похудения. Вы говорите, слушай, я тебе готов дать этот продукт бесплатно абсолютно, чтобы ты прям кайфанул, либо кайфанула, получила результат, тебе он... Очень сильно понравится, но взамен я э, тебя попрошу разместить не продающий, да, точно, ну, чтобы ты не пугалась, не продающий, а просто э, пост эмоции свой пост эмоций по применению данного продукта. Тебе даже делать ничего не нужно, я тебе даже расскажу, как его правильно написать. Ты согласна? То есть вы даете ценностный привод всего лишь за то, чтобы человек разместил эту информацию у себя на стене, свои эмоции по применению данного продукта. Это называется еще просто в народе реферальный пост. Да, то есть, и э, если еще в старые классические методы обернуться, это э, рекомендации, грубо говоря, только в 21 веке. И человек получает от вас продукт, вы инвестируете, да, то есть вы все равно делаете личный объем, вы себе делаете личный объем, вот в свой будущий заказ вы заказываете а, тот продукт, которым вы хотите поделиться и отправляете данному человеку. Вы контролируете применение данного человека и помогаете ему составить пост, где вы помогаете ему выразить свои эмоции по применению данного продукта. Если кому-то интересно узнать якобы по Подробнее по этому продукту обращайтесь ä, к тому человеку, да, то есть, то есть э, э, этот влиятельный человек рекомендует вас как э, этого человека, который может им предоставить продукт. И здесь, ребят, происходит офигительная магия. Это влиятельный человек, у человека набираются сотни лайков, сотни комментариев, и у этого человека, когда он увидит эмоции по применению продукта какого-то, который просто в лоб не предлагают, какая разница в каких городах, в каких странах, ребята, ем почта, доставка, в чем в чем трудности, я не понимаю, какая разница, где вы живете? человека пошли комментарии, а что за продукт? Я хочу тоже, а расскажи поподробней что с этим делать, а как он работает? И здесь работает прям убийственная методика. Вы Пишите, опять же, этому авторитетному человеку, ну вот, кто разместил этот пост, и говорите, ты посмотри, что делается, ты посмотри, что творится. Смотри, у тебя есть два варианта. Я могу каждому из этих человеку написать и а, предложить им скидку, а, построить сеть клиентов, они купят продукт, я получу с этого процент. То есть люди попробуют продукт, они будут довольны. Но есть и следующий вариант. Ты влиятельный человек. У тебя, смотри, смотри, как продукт зашел с одного только твоего поста. Что сделать так, что если ты все-таки пересмотришь мое предложение и узнаешь, как та бизнес-модель, которую я тебе могу предложить, может сделать тебе целое состояние. Да? То есть и эти люди уже пойдут к тебе и сделают товароворот тебе, и ты получишь от этого уже некий процент ребят вам понравилось вот и все и много людей которые сказали нет сначала вашему бизнес-предложению скажут да я хочу И даже если человек скажет нет да ничего страшного ё-моё вы пошли получили десятки клиентов да, то есть с этого человека и вы купите все свои вложения которым хотя какие вложения вы все равно наличный объем это все делаете пошли и создали сеть уже клиентов либо уже с тех людей которые заинтересовались продуктом также за интересуется и бизнесом обязательно ребят применяйте если хотя бы еще раз повторю 1 процент с вашей команды это внедрит ваш бизнес выйдет из под контроля поэтому делитесь себе на стену для того чтобы ваша команда ваше, ваше окружение услышало это и по-другому посмотрели совершенно на бизнес-сетевого маркетинга, как его можно делать легко непринужденно, просто даже делать упор вот на таких людях. Ребят, нам не платят за рекламу, нам платят за товарообороты, и нам нужно заниматься маркетингом. И именно этому я вас обучаю маркетингу. А маркетинг это искусство продвижения продукта на рынок поэтому если вы до сих пор не лайкнули мой прямой эфир лайкайте делитесь к себе на стену чтобы не потерять и пересмотреть всю эту методологию подписывайтесь по скриптуме выше на мою движуху там я дам вам еще больше очень крутых фишек как работать с людьми и с вами был виктор бандалет всех был рад видеть всем большое спасибо ставьте лайки подписывайтесь если еще не подписаны делитесь у себя на стене в социальных сетях подписывайтесь на новые уведомления о а суточной дозы удивительно и также подписывайтесь на мою движуху которая уже стартует с понедельника с вами был виктор бандалет всем пока пока большущих результатов и до встречи в следующих выпусков. Пока!